всем большой привет сегодня заготавливаем на зиму очень вкусную аджику из кабачков полный перечень и точное количество используемых ингредиентов будут указаны в конце видео приятного просмотра сначала подготавливаем все овощи кроме острого перца и чеснока нарезаем их произвольными кусочками чтобы было удобно закладывать в мясорубку нам понадобится 2 килограмма кабачков если они старые, нужно удалить семечки и снять кожицу. 200 граммов моркови. 200 граммов болгарского перца, который надо очистить от семян. и 1 килограмм спелых помидоров освобожденных от сердцевины обращаю ваше внимание что вес всех овощей указан в чистом виде теперь пропускаем все через мясорубку с мелкой решеткой чередуя овощи между собой полученную массу отправляем на большой огонь и варим 20 минут с момента закипания в это время подготавливаем чеснок и острый перец их тоже нужно пропустить через мясорубку, но по отдельности. В одну миску крутим 100 граммов чеснока. А в другую 50 граммов острого перца. 20 минут в кипящую массу добавляем 45 граммов соли 120 граммов сахара 140 граммов томатной пасты 120 миллилитров рафинированного подсолнечного масла 50 граммов перемолотого острого перца хорошо перемешиваем и продолжаем варить на умеренном огне 10 минут затем добавляем 80 миллилитров девятипроцентного уксуса 100 граммов измельченного чеснока и варим еще 5 минут. Дальше разливаем аджику в горячем виде по сухим стерильным банкам. Как стерилизовать банки и крышки можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Накрываем аджику стерильными крышками, закручиваем, переворачиваем и даем ей так остыть. Вот и все. Очень вкусная аджика на зиму из кабачков готова. Хранить ее можно при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк